Вчера вечером было уже неудобно снимать потому что было темно в общем вот вход сейчас аж поехал домой плитку пилить здесь как обычно все теперь заставлено теплый пол который вот они сейчас ложат в коридор сюда обувь поставили плитку вчера перетащили вот так вот кровать будет стоять после того как мы купим уже новую, но вот будет также стоять вот Здесь моя также будет рабочая зона. Поэтому поставлю все так, как будет потом. И гаражик. Мы уже развернули шкаф так, чтобы место было побольше. И я вчера вещи все перенесла, которые лежали на кухне, чтобы сейчас их разложить. Потому что вчера темно было, когда вот такое вот освещение. Очень-очень неудобно. Я сейчас буду прибираться. Если кто хочет, оставайтесь со мной, посмотрите. 60 шкаф. Здесь у меня кажется, 80. Так, сегодня у нас этап теплого пола. Как видите, мы его уже расстилили с отцом, приклеили на двустороннюю самоклеющуюся ленту, которая шла в комплекте со скотчем. Перед этим загрунтовали стяжку, нашу, простучали ее, чтобы не было нигде. Звонкого звука В одном месте он был Мы его демонтировали за штукатуре или Подождали пока высохнет А сверху уже ложен пол То есть Стяжка везде жесткая Теплый пол уже приклеенный И сейчас мы его замазываем Почему? Толщина самого теплого пола 4 мм Это бужильный кабель И когда мы будем ложить плитку Мы гребенкой по ней пройдемся Его сюда вдавим А вокруг кабеля может образоваться пустота Соответственно, в этом месте кабель будет греться сильнее, чем в остальных местах, и может перегореть. Чтобы этого избежать, мы в плоскость самого теплого пола, то есть вот на высоту кабеля, отмазываем его плиточным клеем. Мы взяли плитонит для керамогранита 600 на 600, как раз для нашей плитки. Вот. И затем, уже когда этот клей встанет, мы на него будем под гребенку ложить саму плитку. Для чего вообще нужен теплый пол? Теплый пол, в первую очередь нужен, ну, понятное дело, чтобы подогрева пола, да, чтобы было приятно ходить босиком по кераму граниту. Но еще он также очень важен для того, чтобы поддерживать э, нормальную влажность в помещении. В нашей квартире влажность всегда повышена. В, нашем, э, в нашей квартире влажность очень сильно повышена. Вытяжки, которые находятся в туалете, ну, категорически не хватает. Вешать туда пропеллер я не хочу. Ну, мне просто не нравится, как это все работает, как это все выглядит. Для этого мы будем э, в, по большей мере использовать теплый пол для того, чтобы сушить помещение. Здесь висит мокрые куртки, там постоянно Ксюша готовит, там постоянно льется вода, купаются мокрые полотенца, там постоянно, ну там сухо, там его нет, вот поэтому мы его там и не стали ложить под ламинат. Тут вот в этих влажных помещениях, где повышенная влажность, теплый пол будет еще дополнительно просушивать помещение что впоследствии избежит, поможет нам избежать плесени, сырости, всяких там букашек, таракашек и вот прочего всякого нехорошего. Такое вот еще немаловажное назначение, есть все было Так что оно не только так ваших пяточек, но еще и пользу приносит Тот край чуть-чуть, можно -чуть -чуть, можем это подтолкнуть чуть-чуть. Если -чуть. подтолкну, да. А все это да не трогать. Стать обратной стороной. Так, что за такие эксперты? На плитке с обратной стороны есть стрелочки. Влияют они или не влияют на укладку хаотичного рисунка без подгонки? Ну-ка, давайте, давайте, давайте. Ну, сегодня фронт работы закончили. Выложили сюда почти весь коридор, чуть-чуть осталось. Завтра Саша с утра будет делать, да? Вот эту сторону положили в 10 утра. Значит, завтра в 10 утра уже тут можно хотя бы будет ходить. А эту вот только-только положили. Сейчас время 5 часов, по-моему, да, сейчас? Вот. Вот так вот. Уже красиво. Осталось помыть, прибраться и закончить пить Да. А прибираться-то где? Вот это вот? Вот это вот. Еще больше обнимать, чтобы не рассаскивать грязь. Ужас. Ужас. Да, в общем... Сколько раз мы убираемся день это даже не сосчитать время обед следующего дня мы расстелили только теплый пол на кухне и немножечко доделали в коридоре пришлось переделывать вот, эту, вот этот ряд весь из-за теплого пола он кое-где не совсем проклеился решили вот сразу переделать чтобы потом проблем не было и разложили вот так вот. Сейчас пообедаем, и Саша будет продолжать. К концу дня, в общем, вот такая вот красота у нас получилась. Сделали немножко только уголок, чтобы ходить было удобней. Барсик тут уже свой след оставил. В комнате положили полностью теплый пол. Ну и все, как всегда, окончание дня уборочкой. Нужно вот это все протереть. Мы вот ходим только по вот этой стороне. Басик, собственно, тоже... Стой, стой, стой, стой, стой! Наступишь же сейчас! Ну, смотри, нельзя туда. Нужно вот обходить надо. Иди. успели сделать за вчерашний день я вчера не стала снимать потому что уже было темно сегодня вот с утра показываю сегодня саша один будет плитку укладывать осталось под холодильником и вот эту вот полосу все сделает вот а завтра уже будем отодвигать кухню и укладывать ту последнюю полосу вот так вот здесь вот уже сегодня с утра ходить везде можно красота вообще конечно ну и здесь коридор уже полностью заставлен постоянно мою чтобы чистенько было итак друзья как вы видите у нас здесь небольшой форс-мажор вот эта вот труба она сварена видите не как все остальные не по фэншую. Почему? Потому что мы сделали ее вот так же, вот эту трубу, и у нас вот в этом месте потек уголок вот этот соединительный сразу же после того, как мы его сварили и опрессовали всю систему. Пришлось все вырезать, временно сделать вот такой вот прямой угол. То есть мы... Почему? Потому что у меня вот таких вот перекидов дополнительных, запасных вернее, не было. Что сделать вот так. Сегодня, так как я здесь вот уже плиточку доложил за гарнитуром, сегодня вот это все Дело отрежем, сделаем вот так же, вот красиво, и еще раз опрессуем, а потом покажем вам. Мы про это забыли рассказать, когда говорили про воду и отопление. Вот такое пост-видео, скажем так. Так, друзья, все, наконец переварили вчера с отцом вот этот вот э, угол, теперь соединялочка, уголочек, перекид, соединялочка и погнала труба. Теперь все это выглядит вот так вот красиво, все аккуратненько, все это спрячется шкафами, ничего не будет видно, но теперь я спокоен, что все эстетически меня устраивает. Прикольные вот эти вот перекиды, они получаются не как простые белые, у которых вот здесь такая узкая писюлька, а прям целая труба трехчетвертная, вот так изогнута на заводе, и получается, можно ее прям цельную варить, можно ее вот так вот обрезать, получится вот так вот, и все. И никакого заужения у нас вот в этом месте не получается, в отличие от простых белых перекидов.